Рождение – то есть из чего начинается человек, ну, я за человека всего не буду, за всю, всего человека, за часть его скажу, за мужчину, да? вот, значит, мужчина начинает себя осознавать, вот, по отношению к жизни, с отношения к женщине, но и всю жизнь потом заниматься нелюбимым делом, он не мог понять этого, а что, оглянись, все занимаются нелюбимым делом, где его найдешь любимое, таких сумасшедших, как ты, мало, в комнату вошел какой-то плотный парень. Знакомься, мой еще не муж, но скоро. Тот уже знал про гостя и был в стойке. Спортсмен определил зону про себя. Борец, нежно спросил парня. Да, выпятил еще не муж грудь. А что? Ничего, просто рад за вас. Ну ладно, мне пора, ребята. Подожди куда-то, Новый год завтра. Поедем все вместе в топки, наши обрадуются. Они уже обрадовались, ответил он. Мне лететь надо. Я-то вообще здесь с проездом. Дела, Новый год я должен встречать. Новый год я должен встречать в Москве. Я пел землянку. Представлял ночь, передышка ненадежная, что это мне боль предстоял, Что это ты не спишь и ждешь мне. Я пел землянку, и война в меня вцеплялась мертвой хваткой, И ты ждала меня одна в ночи над детской кроваткой. Смешались годы берега, огни далекие и близкие, Волокаланские снега и сопки синие. Колымский, я пел землянку, боже мой, счастливей, был ли я когда еще, я пел для женщины одной, меня всю ночь нажидающей, конечно, это бред и вздор, не мог быть с теми я солдатами, и вечность минула с тех пор, как прилетел к тебе когда-то, я стою вчера, как будто лишь влюбленный, на пороге замерший, и ты так просто говоришь, что за другого вышла замуж, ты не умер, и женат не раз. Не знаю, где же ты и что же ты. И без высоких громких фраз. Не скучно годы, годы были прожиты. Но лишь запел землянку я. Качнулись каменные здания. И обрела любовь моя. Твое святое ожидание. И захотелось жизнь мою отдать. За ночь там, перед схваткой. Где я в снегах тебе пою. Где ты над детской кроваткой. Я рассказал, что скоро вернусь. Она испугалась и обрадовалась. Отец ушел на работу, он работал тоже в аэропорту, и они провели за ним вдвоем. двоем. Вечером они за засоб... собирались, она на смену, а он лететь дальше. Может останешься? Нет, что то Я бы с радостью, но дела, нужно лететь. Куда лететь? Он еще не знал. В аэропорту она куда-то пошла, с кем-то разговаривала, но все было бесполезно. Куда тебе нужно-то? В Южно-Сахалинск. Он вспомнил, что в Южно-Сахалинск уехал работать на его знакомую и решил, что это прекрасный город, им с его знакомой будет что вспомнить, а то живет. Там подумал в чужом городе одна в чужом городе он утел бы еще дальше, но дальше лететь было некуда. Южно-Сахалинск был сейчас самое подходящее для него место. Однако в Южно-Сахалинск билетов не было, не было вообще никуда. И она все время ему говорила: не расстраивайся, не улетишь даже лучше, не в аэропорту же ночевать будешь, все дела не переделаешь, отдохнешь хоть немного, надо лететь. Он мог бы остаться здесь, действительно, не в аэропорту же, да и она очень не хотела, чтобы он улетал, но город, из которого он утром прилетел, был слишком близко, и он спешил убежать от него куда угодно. Лишь бы это было далеко, чтобы долго туда лететь и ехать, и не останавливаться, и чтобы забыть все быстрее, и Кемерово, и Свердловск, и всю эту поездку забыть где угодно, с кем угодно. Есть два места, одно в Москву, другое на Хабаровск. Может, в Москву? Нет, близко. Давай на Хабаровск. Оттуда, подумал он, как-нибудь улечу на Сахалин. Уже заканчивалась регистрация, и они начали прощаться. Она плакала, и у него не было сил, ни сил, ни желания утешать ее, говорить, что он скоро вернется, что найдет ее. Что ее искать? Вот она здесь живет с отцом, никуда не убегает. Они стояли у трапа, и он поднял чемодан, не зная, что сказать. Не говори ничего, я все знаю, сказала она. Крепко поцеловала его и пошла по полю к зданию аэровокзала.